Здравствуйте, с вами Тамара и сегодняшний расклад для рыб на июль 2021 года. Как обычно, я начну с Кельтского креста, а потом мы поговорим про любовь, посмотрим для тех, кто в паре и для тех, кто одинок, и обязательно еще посмотрим на финансы. Под колодой, под колодой у нас восьмерка кубков». Ну что ж, карта, которая говорит о том, что мы оставляем какие-то эмоции позади, то есть то, что уже отслужило себя, и уходим. Вообще карта такая, знаете, недраматичная, то есть эти эмоции вы уже давно пережили. То есть, если была любовь, то она закончилась, и вы уже с этим смирились, и просто сам факт того, что вы поворачиваетесь к спиной и уходите, уже не вызывает никаких таких особых чувств. Можно уйти с работы вот так вот, потому что уже давно все как бы э, надоело, может быть, уже нет никакого, э, не получаете никакого удовольствия от этой работы, или финансово нет никакого э, поощрения. Вот так вот по этой карте. Ну, давайте посмотрим, как эта карта проиграется с основным раскладом. В центре креста у нас семерка посохов, которая перекрывает шестерка пентаклей. В основе креста у нас шестерка посохов. В недавнем прошлом у нас рыцарь, рыцарь кубков. Во главе расклада десятка пентаклей, в ближайшем будущем двойка мечей, четверка мечей, простите. Для вас, мои дорогие, королева пентаклей, в вашем окружении карта башни, надежда и страхи, восьмерка мечей. И чем все завершится? Карта императрицы. Ну что ж, давайте начнем с малого креста. Семерка посохов – это карта воина, и шестерка пентаклей это карта финансовая. То есть кто-то из вас, может быть, отстаивает свои права, свои какие-то заработки. Может быть, надо кто-то не заплатил вам, и вы требуете по работе, может быть. Или долги, можно выбивать свои долги, кто-то должен вам. Не обязательно это человек, либо это человек, либо, может быть, какая-то страховая компания – Должна вам деньги или еще что-то, какие-то работы вы выполнили, вам не заплатили. Вы, вот вам придется вот это вот отстаивать, то есть прикладывать какие-то дополнительные усилия для этого. Или вы будете прикладывать все свои усилия для того, чтобы э, ваш, ваше финансовое благосостояние было уравновешена, Так как шестерка Пентакли – это карта уравновешенных весов, то есть с финансами у меня все в порядке, но для этого мне надо поработать, для того, чтобы с финансами все было в порядке. Или вы выплачиваете долги какие-то, и вам надо, может быть, какую-то дополнительную работу взять для этого, или на там, где вы работаете, выполнить какие-то дополнительные поручения, чтобы вам заплатили, потому что шестерка Пентакли – это долги, может быть, вы выплатите кредит какой-то, выплачиваете, ипотеку, или у человека вы заняли, вам надо вернуть эти деньги. Может быть, будут у вас э, просить в долг, а вы будете как бы отбиваться, потому что не хотите, чтобы вот эти вот долги э, как бы принесли дисбаланс, ваш личный, ваш личный финансовый как бы баланс. Вот это вот. Ну, что еще может быть? Семерка посохов – это карта человека такого, знаете, я себя в обиду не дам, вот так вот, и все, кто от меня зависит, я тоже в обиду не дам, никого не слушаю, никаких сплетен, ничто меня как бы не затрагивает вот по этой карте. По шестерке пентаклей, может быть, вот это вот… Кто-то, может быть, занимается благотворительностью, может быть, вот в этой области как бы, ваше призвание какое-то. Или еще в отношениях, может быть, вы требуете, чтобы и вы, и ваш партнер, вы считаете, что это справедливо, чтобы все ваши обязанности в, как пара, вы оба вкладывались одинаково, ваши отношения тоже, может быть, вот по этой карте. Ну, чтобы это ни было, работали, долги или выплаты какие-то, с чего бы вы ни добивались. Вы это добьетесь, потому что в основе вашего креста самая главная карта одна из главных карт это шестерка посохов. Это карта победы, карта достижений карта признания вас за ваши достижения это вы знаете быть во главе чего-то потому что обычно это э, генерал на лошади ведет свое войско то есть может быть вы э, получите как признание за ваши заслуги какие-то по работе должность какую-то может быть управляете отделом каким-то или какой-то э, повысят вас в чем-то вас э, от вас могут зависеть другие люди кстати по семерке посохов это тоже так я защищаю всех тех, кто от меня зависит, это может касаться и работы, то есть вы стоите во страже своего отдела, например, или какого-то филиала, где вы работаете, вы начальник, может быть, руководитель чего-то, может быть, даже своего бизнеса какого-то. Очень хороша карта во всех сферах жизни, но в первую очередь вот именно по работе, по карьере. Хороша она для тех, кто, например, работает еще и в творческой профессии, потому что ваше признание. То есть хорошо сыграли роль, хорошо спели, хорошо выступили. Для ораторов, вот особенно тех, кто зарабатывает деньги, например, выступлениями какими-то, будут хлопать вас, вам не волнуйтесь. Блогеры, блогеры, которые тоже у вас подписчики, лайки и все вот в современном мире. Это тоже очень важно для людей, работающих, может быть, в какой-то академической среде вас напечатают, статью вы подготовили какую-то или доклад какой-то, или еще что-то. Тоже все очень как бы, позитивно. Ну и в отношениях тоже очень хорошая карта, потому что если тут я не себя, но и не тех людей, которые от меня зависят, я в обиду не дам, то есть семью свою, вторую половинку свою, то тут может быть еще в плане признания, признания вас вот как главы семьи, как хорошей мамы, хорошего папы, хорошего мужа или жены тоже, это очень тоже важно. Так, и в недавнем прошлом у нас «Рыцарь кубков». Ну что ж, «Рыцарь кубков» – замечательная карта, потому что карта вот этого вот «Рыцаря на белом коне». То есть очень такая романтическая карта. вообще это, может быть, молодой человек, не достигший возраста 40 лет, Рыбы, кстати, вы, рыбы, раки, скорпионы, водная стихия, чувствительный человек, эмоциональный, обильный, вот эта чаша полная позитивных эмоций каких-то или любви. То есть кто-то из вас, может быть, кто-то вам признался в любви, не обязательно это человек водной стихии, вообще любой человек, в котором, у которого полон эмоций, обычно это случается, когда люди влюбляются, то он превращается вот в такого вот рыцаря кубков. Или в короля кубков тоже, может быть. Но в данном случае вот рыцарь, то есть молодой человек, и готов вам протянуть эту чашу. Может, кто-то признался вам в любви, признался в своих чувствах. Человек просто хочет заботиться о вас, хочет вас любить и холить, или лелеять, как говорится. Ну, а если любовь не ваша тема, то тут вполне возможно вам что-то предложили очень позитивное. Может, работу новые предложили? Может, предложение какое-то поступило, купли-продажа чего-то? Что, что вас обрадует? Вот что не касается как бы, отношений. Вот, вот это вы могли как бы, получить совершенно недавно, вот в недавнем прошлом. Во главе вашего расклада деньги. Десятка пентаклей – замечательная карта, карта финансового благосостояния по нумерологии. Десятка – это конец цикла, то есть на данный момент в вашей жизни, карьеры, работы вы достигли своего потолка. Это, конечно, не говорит, что вы достигли своего потолка в общем, но вот на данный период, вот, когда мы смотрим, это ваш потолок. То есть вы, если добивались тут каких-то выплат, каких-то прибавок, то это можете получить. А вообще десятка пентаклей это карта э, такого семейного благополучия то есть семейные деньги деньги которые передаются может быть даже из поколения в поколение. может быть вы просто из обеспеч... обеспеченной семьи либо вы обеспечиваете всю семью своими доходами то есть у вас достаточно ресурсов и вы как бы поддерживаете может быть своих родителей и дети естественно на вас и ваша семья в общем все все все вот у вас на всех все хватает а ресурсы, в общем-то, они не только это финансовые ресурсы, это может быть еще и душевные ресурсы, то есть и душевных ресурсов у вас хватает на все три поколения. Родителям позвоните, спросите о здоровье, и о детях побеспокоиться, семья ваша, все вот как бы, все такое благосостояние. В любом случае, если как бы вы даже одиноки и у вас нет семьи, то это вот такое вот финансовое благополучие для вас. А в ближайшем будущем у нас четверка мечей карта говорящая. Вообще такой призыв, слоган такой вам послание. Займись собой. Займись своей душой, своим телом, своим здоровьем, своими мозгами. Отдохни, передохни даже, я бы сказала. Вообще, почему мечи тут? Потому что вообще, ну, Тара у нас старинные карты. То есть воин вроде бы. А мы в нашей жизни воины. Каждый из нас воин в нашей жизни. То есть за что-то мы там, что-то мы отстаиваем, что-то добиваемся всю жизнь. И вот... Карта говорит о том, что ну возьми паузу во всех этих битвах, передохни, наберись энергии. Вот об этом вам, это ваше вот главное послание на ближайшее будущее. Выходные какие-то проведите на воздухе поддышите свежим воздухом. Я не знаю, съездите куда-то, где вам приятно. Кто душой, кто телом, как кто отдыхает. Кто-то в театр ходит, для этого душа отдыхает, кто-то на природу, как бы тело отдыхает. Вот что вам больше подходит, но ну, делайте это. Это не отпуск на 2-3 недели, это передохни, наберись энергии. Это может быть выходные, это может быть пару дней, может быть даже один день, но э, время ваше должно быть. А еще по этой карте 4 – это если вы ждете чего-то, ожидаете чего-то, то карта как раз и указывает на то, что 4 дня, 4 недели, 4 месяца. То есть вот что-то у вас может произойти в этот период. Для вас, мои дорогие, королева Пентакли. Королева Пентакли – это женщина, элемента земли, девы, тельцы, козероги. Противоположная стихия для вас – Например, с девами вы совершенно противоположны. это ваш противоположный знак, поэтому вам лучше как бы с кем-то может быть из козерогов или из тельцов как бы строить отношения, если это про отношения, может быть кто-то из вас это для мужчин это ваша женщина. Для женщин королева Пентакли может даже описывать вас, например, потому что, несмотря на то, что вы у нас женщина водной стихии, королева Пентакли говорит, что ты дама с денежкой. То есть, опять-таки, говорит о финансовом благополучии в этот период для вас. Либо для вас очень важен вот этот человек. Королева Пентакли иногда описывает маму. Мать, мать заботливая, мать как бы практичная обычно бывает, и практический со, практичный совет даст, и как бы позаботиться вот эта вот королева Пентакли, она очень практична, и в то же время может помочь деньгами, если надо, то есть, либо это ваша начальница, то есть, человек, который выплачивает вам деньги, кто вам, банковский какой-то работник важный для вас, финансист, может быть, ваш, или бухгалтер, кто-то, кто связан, может быть, с финансовыми, с финансами. В вашем окружении, я рада видеть эту карту в вашем окружении, то есть не для вас выпавшую, то есть у кого-то рядом с вами какая-то драма развивается, как гром среди ясного неба может разрушиться брак у кого-то, то есть вы думали, что замечательная пара, и вдруг люди развелись вдруг кого-то уволили с работы, понимаете, что-то такое, что кто-то потерял жилье, кто-то потерял деньги, вложился во что-то, и гром среди ясного денег небо все потерял. То есть вот какая-то такая, вот знаете, драма, трагедия. Почему карта выпадает вам? Потому что, видимо, этот человек очень близок вам, и вы будете принимать очень активное участие вот, в жизни этого человека, может быть, помогать. Не зря у вас шестерка Пентаклей. Это помогать человеку, давать в долг, может быть финансовая помощь какая-то но помните что шестерка пентаклей это еще и кармические долги то есть вы сегодня вы этому человеку помогли завтра он вам и наоборот поэтому вот так вот поэтому видимо эта карта выпала вам вы будете очень активно участие принимать в жизни этого человека надежды страхи ну восьмерка мечей у нас выпала в надеждах страхах скорее всего страхи страхи вообще-то карта депрессии карта такая, бессонных ночей, когда мы просыпаемся ночью и опять не можем заснуть. И постоянно у нас какие-то крутятся мысли в голове постоянно. Причем мысли обычно негативные. И вот это вот негативное мышление, оно не дает спать до какого-то периода. Потом мы уже все уставшие засыпаем, но с утра у нас опять начинает болеть голова, мы не выспались. И вот это вот ведет постоянно так. Не зря вам выпала четверка мечей, что передохните. Но а, в позиции Надежды, страхи, скорее всего Я думаю, что, может быть, у вас были Периоды, когда вы Страдали, может быть, от периодов Депрессии или какого-то Вот такого упадка сил Что ли, упадка Настроения или еще что-то И не очень вам это, видимо, понравилось И вы боитесь, может быть, у вас есть склонности, вы боитесь, что опять наступит Вот такой вот приступ или проблема И вы вот так вот будете Как бы опять мучиться, страдать ну, а последняя ваша карта замечательная просто. Карта императрицы, карта... Э... Красивые женщины, в первую очередь, карта фертильности. То, что, так что, женщины дорогие, особенно те, кто молодые, и хочет иметь ребенка, то для вас вот карта фертильности. Дерзайте, все вполне может получиться. Для тех, кто не хочет, поэтому старайтесь предохраняться, потому что карта фертильности, и у вас вы будете в самом расцвете этой фертильности. Ну, а если, опять-таки, дети не ваша тема, то тут, может быть плодотворность то есть чем бы вы ни занимались вы будете как бы очень активные у вас все будет получаться вы выполните много работы вот так вот на раз два три все не зря карта тройка все у вас будет получаться хорошо а еще императрица она императрица во главе чего-то обычно своего государства но в вашем какое у вас государство ваша семья может быть ваш бизнес может быть свой вот вот там вы императрица если в семье вообще Вообще еще вот по этой карте, это карта красоты и женственности. Может быть, так к вам относится ваш мужчина, он вас прям вот как принцессу, вот самая лучшая мать, самая лучшая девушка, самая лучшая жена. И вы тоже, может быть, себя так будете чувствовать, когда нам так говорят, так мы и чувствуем. По этой карте еще эта карта управляется планетой Венера. И по этой карте у нас проходят какие-то процедуры красоты, смена имиджа, прически, маникюры, педикюры. Все, что мы делаем для своего внешнего вида. Походы по магазинам, вот это вот ворох одежды. Какие-то, может быть, я не знаю, пластические операции тоже проходят по этой карте. Так что смотрите, кто, что, чему, как, кому, что подходит. Ну что ж, мои дорогие, замечательный расклад получился. Давайте посмотрим про любовь. Начнем с тех, первые три карты для тех, кто в паре. Тройка пентаклей. Восьмерка пентаклей и шестерка пентаклей. Ну, что-то вы знаете, вы э, все в деньгах, что-то вы строите совместно, какое-то, может быть, совместное. И единственное, что хотелось бы предупредить, в общем-то, всех денег не заработаешь. Ни одной карты нету таких вот как бы хотелось бы чувственные. Все у вас финансы. Хотя, знаете, может быть, и ваши отношения построены чисто на каком-то материальном успехе. Это тоже неплохо, лишь бы отношения как бы от этого не страдали. Но работаете, может быть, вместе тоже работаете, над отношениями, А может быть, вы вместе работаете, кстати, или у вас совместный бизнес тоже может быть. Но в любом случае погрязли, погрязли вот в работе, в зарабатывании денег. Никакого негатива, правда, я не вижу в этом, но все-таки хотелось бы, чтобы было немножко как-то... Более радостно, что ли, было, было больше чаш, было больше э, чувств, было больше чего-то такого более легкого. Но в любом случае финансовое благополучие я вижу, оба работаете, и шестерка Пентаклей тоже, знаете, такое добились какого-то финансового благосостояния. У вас была эта карта вот в главном раскладе, когда у нас баланс, э, финанс, финансовый баланс, то есть нету ни долгов, ну, может быть, и нету каких-то излишних особенно денег. Но самое главное хватает на все вот по этой карте. Ну что ж, давайте посмотрим, что предстоит, что про любовь рыбам, тем, кто одинок и кто в поиске. Может быть и не в поиске, но кто одинок. Семерка мечей. Ух ты, карта мира и четверка кубков. Ну, э, во-первых, единственная вот тут вот эта вот карта семерка мечей, карта обманщика, человек, который вот делает что-то за спиной, поэтому если есть рядом с вами какое-то знакомство, может быть, новое или еще что-то, особенно, знаете, может быть, в интернете вы познакомились с кем-то, причем, может быть, даже человек в другой стране, не рядом с вами, а где-то то это может быть какая-то афера, это может быть человек нечестный, обманывает вас. Не поддавайтесь, потому что карта мира, в общем-то, хорошая. Это карта зарубежа, может быть, поездок, может быть, любовь у вас в разных странах, может быть, вы поедете или к вам приедут. Единственное, что я бы все-таки поостерегалась вот этой вот картой, что, может быть, человек не очень честен, что-то тут не то. А так, в общем-то, по карте мира... Если бы не было этой карты, я бы сказал, что, ну, замечательно, успешное завершение процесса. То есть были в поиске, нашли, наконец-то, может быть, даже куда-то за границу едете, в другую страну куда-то. То есть тут, может быть, все замечательно. Но есть «но», как бы. Ну, четверка кубков, карта такая, знаете, скуки, что ли. Может быть, от скуки вы зарегистрировались где-то, что-то в каком-то сайте. Просто будьте внимательны. Нет ничего плохого в том, что вы там ищете, хотите познакомиться с кем-то. Помните только, что очень много мошенников. Вот так. Давайте посмотрим, что у нас с финансами для рыб на этот период. И ваши следующие три карты. Чисто на финансы. Тройка мечей, карта возрождения и король Пентакли. Ну, замечательно. Несмотря на то, что тройка мечей, карта негативная, я думаю, что это э, как бы после того, после разбитого сердца, может быть, у кого-то не было работы долго, не было денег просто. Вам карта самое главное ваше возрождение, второго шанса. То есть судьба... Пошлет вам вот эту вот папочку с деньгами, кому-то это на самом деле родители помогут, кому-то вы с кем-то познакомитесь, человек может быть очень обеспеченный, либо это ваш начальник вот вам предложит работу, пожалуйста, хорошо оплачиваемую. Может быть, банк может быть вас, вам даст какой-то займ, какую-то суду или еще что-то. Потому что возрождение это второй шанс. То есть мы возродились из мертвых, нам да, судьба посылает еще одну возможность, как бы, еще одну работу, может быть, еще одну возможность заработать деньги, особенно у тех, у кого были, может быть, какие-то проблемы. Если у вас свой бизнес, может быть, вы не могли работать там во время э, коронавируса там, или еще что-то, потеряли много денег, то тут вот возрождение идет, судьба вам посылает еще один шанс. Ну или еще что-то, какие-то были проблемы до этого, но оно как бы разрешится.